Начинаем мы, как всегда, с обзора игр казанского Акбарса и Рубина. Обе команды на этой неделе выдали очень интересные встречи, и более подробно о них расскажет далее Амир Сабиров. 19 октября Акбарс продолжал свою выездную серию матчем с московским «Динамо». Главной интригой вечера было возвращение Станислава Галиева и Андрея Педана, которых тепло встретила казанская публика. А вот хоккеисты Акбарса совсем недружелюбно встретили москвичей. Хозяева после первого периода вели со счетом 3-1. Сначала отличился Никита Дыняк своим броском в ближнюю девятку. Через минуту уже Кирилл Петров поразил дальний угол. А в середине периода Дмитрий Воронков в быстрой контратаке забил третью. Во втором отрезке матча все стало точно наоборот. Уже Динамо не без ошибок игроков хозяев забросила три шайбы казанцам. Сначала Иван Муранов сократил разрыв. Дальше Вадим Шипачев воспользовался ошибкой Артема Галимова. В середине периода Андрей Миронов вывел москвичей вперед. А к Барсу нужно было отыгрываться. Что Кирилл Панюков и сделал. 37-й минуте в большинстве. 4-4 и в дело вошел овертайм, в котором на второй минуте героем стал Дмитрий Рашевский. Московская Динамо одержала победу 5-4 и добавила 2 очка себе в копилку. Через 2 дня паузы Акбарс принимал обидчика по прошлому плей-офф и по совместительству действующего чемпиона КХЛ, Омский Авангард. На четвертой минуте первого периода отличился Кирилл Петров, отлично сыграв на добивании после броска Романа Рукавишникова. На девятой минуте хозяева остались четвером после удаления Дмитрия Юдина. Петр Цигларик реализовал чистый. Перевес авангарда и сравнял счет. Сразу после первого перерыва шайбы отметился Дмитрий Воронков. Ассистировали ему Никита Лямкин и Джордан Уилл. Последняя минута второго периода была результативной для обеих команд. Сначала отличился Илья Сафонов, выбежав в контратаку. А за две секунды до перерыва Владимир Жарков сократил разрыв в счете. В последнем отрезке матча Акбар смог отстоять преимущество и довести матч до победы. 3-2 казанцы закончили домашнюю серию победы и отправляются в выездную серию. Следом идет футбол, а именно матч российской премьер-лиги. Уфа в 12 туре принимает Казанский Рубин. Подопечные Леонида Слуцкого не могли выиграть уже в пятом матче подряд, чего не получилось сделать и сегодня. На девятнадцатой минуте за нарушение Оливера Абельгора в штрафной площади арбитр назначил пенальти ворота Рубина, которое реализовал Хамид Акаларов и вывел хозяев вперед. На 59 девятой минуте Рубин не без помощи защитника Уфы сравнял счет. Хвичек Фрасхелия протащил мяч по левому флангу, прострелил в центр и Журавлев подправил мяч в свои ворота. Один-один команда не выявили победителя и поделили между собой по одному очку. Амир Сабиров. Неделя спорта. Стадия 1-8 Кубка университета подошла к концу. Стали известны все четвертьфинальные пары этого прекрасного турнира. А подробнее о том, кто занял последние места в этой стадии турнира, кто смог пройти, дальше расскажет Адель Хайсаров. 20 октября в концертно-спортивном комплексе «Уникс» состоялись очередные игры 1-8 финала Кубка университета по мини-футболу. В первом матче друг другу противостояли Институт психологии и образования и Институт экономики и природа С первых секунд психологи контролировали мяч, и это владение перетекало в опасные атаки, с которыми соперник не мог справиться. Лишь после семи пропущенных мячей экологи ответили голевой комбинацией в две передачи. Во втором тайме футболисты и пилы на один пропущенный мяч ответили тремя забитыми. И несмотря на третий гол экологов в концовке матча, сумели довести игру до уверенной победы с крупным счетом. 10 -3. Психологи проходят в четвертьфинал. Вторым и заключительным матчем в этот игровой день стала встреча между юридическим факультетом и институтом управления экономики и финансов. В начале матча обе команды хотели захватить инициативу, поэтому первые минуты больше всего тратили на нейтрализацию атак соперника, чем на посредние собственных. Несмотря на это, команде и удавалось впереди чуть больше, и в течение первого тайма эконом отличился дважды. Однако юридический факультет перед свистком на перерыв отставание сократил благодаря усилиям Данила Воронова. 2-1 перед перерывом. В начале второго тайма команды вновь обменялись голами. В равной игре футболисты эконома все же превратили количество в качество, увеличив отрыв до трех мячей. Неуступчивый Юрфак не сдавался. В последние минуты игры парни устроили финальный навал и отыграли два мяча. Однако на третье времени не хватило. И УФ идет дальше. В следующий игровой день, 24 октября, в первом матче встречались сборные набережной Челнинского института и института физики. Обе команды одни из фаворитов турнира, поэтому игра ожидаемо получилась эмоциональной и обоюдоострой. В первом тайме Челнинцы контролировали ход матча и вырвались вперед. Однако пропустили в быструю контратаку, вследствие чего первая 20-минутка окончилась равным счетом. 1-1. Во второй половине встречи сценарий матча остался тот же. И за несколько минут до конца счет был 3-3. Нерв игры накалился и физики допустили курьезную ошибку. Вратарь, пытаясь отдать передачу на защитника, попал в штангу собственных ворот. А мяч от Скочил точно на ногу нападающего, который не промахнулся. 4-3 победа челнинцев в напряженном матче. В последней 1-8 играли команды химического и инженерного институтов. Химикам быстро удалось обнаружить слабое место соперника – вратарь. Поэтому футболисты делали акцент на удары по воротам, что принесло свои плоды. На 5 безответных мячей в первом тайме и 4 мяча во втором инженеры ответили лишь одним голом Егора Кузнецова, который воспользовался ошибкой второго голкипера команды Александра Матросова, появившегося еще в концовке первого игрового отрезка. А сам результативным в составе «Химиков» оказался Буат Файзурин, оформивший хитрик. 9-1. «Химики» – последний участник четверти финалов. Итак, 1-8 Кубка университета подошла к концу, и ее итоги будем подводить с главным судьей этого прекраснейшего мероприятия. Главное мероприятие осени Максим Геннадьевичем говорил. Максим Геннадьевич, рад тебя видеть здесь. Как, Привет. дела? начнем с этого вопроса. Да, все хорошо, тоже рад быть здесь, рад снова mm -hmm. с тобой побеседовать, подвести итоги 1-8 финала. Хорошо. А, так, 1-8 финала завершена, даже вместе с одной 16 финала. Итоги 1-16, понятное дело, мы не делали, потому что там всего один матч был. В целом, по турниру? Ну, вроде все хорошо. Главное, обошлись без травм, все, все здоровы, все живы. Здорово, то, что к нам присоединился. присоединилась команда Елабужского института. Теперь в кубке участвуют 17 команд. Да, пришлось провести матч 1-16 финала. Прошел успешно, геологи вышли в, одну, в основную сетку. Матчи 1-8 завершились. Я думаю, э нейтральные болельщики, которые просто смотрят мини-футбол, остались довольны. У нас практически в каждом матче были забиты, вернее, во всех матчах были забиты голы. И, в принципе, лишь в одном матче, самом первом 1-8 финале, Институт вычислительной математики. 16-й финал, по праву Да, все правильно. В 1-16 финала, финала Институт вычислительной математики не смог поразить ворота соперника. Хотя моменты были. И там здорово сыграли голкиперы э геологов. Поэтому результативно, интересно, ждем продолжения. По поводу результативности хочется задать вопрос касаемо 1-4 финала. Не кажется ли тебе, что таких команд, как Евмит, станет больше? С учетом того, как сложились пары, в определенных парах есть команды, которым по сути нечего терять. Они задачу выполнили, да, попали там, на сильные команды, на фаворитов. Это расслабляет, снимает ответственность, поэтому мяч круглое, поле ровное, все может быть, один удар залетит, а у соперника не полетит, и будет борьба, поэтому все будут э, стремиться к тому, чтобы забить гол, не просто отстоять свои ворота на ноль, а все-таки забить и попытаться выиграть, пройти дальше, поэтому надеюсь, что все-таки каждая команда забьет свой гол. <рекла> Сборные, которые тебя удивили на стадии 1-8 финала, и сборные, которые тебя разочаровали. Давай и... начнем с тех, кто, кто тебя удивил. Наверное, в первую очередь, Елабужский институт. Потому ну, что с... они наконец-таки попали к нам на турнир? Да, то что они приехали. И видим мы их редко. Их стиль, постоянное движение, очень быстрое, разыгрывают бабочку. Нельзя сказать, что в Казанском федеральном университете именно казанские команды играют в таком стиле, поэтому я думаю, любому сопернику, кто попадется и лабуки дальше, или они проиграют, будет очень сложно. А уж как сложится играет, будем смотреть. Тем не менее, они очень удивили с приятной стороны. Кого еще можно выделить? Очень понравилась игра вот именно с точки зрения судейства, э, с точки зрения, как команды боролись, играли, э, без, без какой-либо грязи. Хотя в ожидании, наверное, этого матча были определенные сомнения, то, что, возможно, какие-то там провокации, э, задирать друг друга. Ну, любят это студенты, но, тем не менее, этого не это было. Да, Хорошие, да, это ты говорят. про SFN и МО говоришь? Нет, это я Нет. говорю про Юрфак Эконом. А, вот эту встречу. Пожалуй, это был самый качественный матч с mm -hmm. точки зрения э, футбола обеих команд. Здорово, поразила меня игра на Набережно-Челнинского института, института, физики. Все-таки в преддверии был, были сомнения в физиках, Челны все-таки казались на голову сильнее, но физики показались сплоченным коллективом, не опускали руки, отвечали практически сразу же на пропущенные голы. На да, не повезло, но ну, ошибки бывают, но ну, это футбол, здесь должен быть победитель. Поэтому, несмотря на проигрыш и юрфака, и физиков, эти команды тоже приятно меня удивили. А, разочарование, ну, нельзя сказать, что я в ком-то там сильно разочарован. А, поэтому тут со знаком минуса я команды не стану выделять. Ну, вот сборная СФН второй год подряд уже проваливает вступление на Кубке Университета. Что с ними происходит? Ну, они попадаются на достаточно сильного соперника, Это, снова ИМО вылетели, вернее, от Института международных отношений. Ну, проблема э, Института социальной философии наук, как мне кажется, со стороны, э, это в излишнем распылении до и на ненужные эмоции. Э, играйте в футбол. Играйте на поле, доказывайте. Э, слишком много споров. Вообще, когда момент не стоит того. На это все уходят эмоции, ребят себя выжигают, и за этого страдает общий результат. Поэтому надо быть сконцентрированным на игре. Вот как повторяю, Эконом юрфак. они не тратились там, эмоции, не болтали на споры, они просто играли. И какой матч мы увидели? Очень здоровский матч. И 5-4. У нас не было ни одной серии пенальти но у нас было два матча, когда мы вполне могли их увидеть. Это Юрфак, Эконом и Челны Физики. Не сложилось, но тем не менее, именно и, и в этих матчах, Практические команды не спорили, не разговаривали. не занимались своим делом, играли в футбол. А если вспомнить игру и мой, и с ним, э, там, ну, там есть любители поговорить. Причем неважно, фол не фол, э, мяч ушел не ушел. Просто любят поговорить. Ну, бывает. А, давай поговорим по поводу последнего игрового дня 8 финала. Две игры рукой. Вот это нашим зрителям желательно бы расшифровать, почему эм... не была остановлена игра. Потому что игра рукой, попадание мяча в игру – это разные вещи. В данном случае мы что видели? А, Матч Института физики Челнов, мяч попал к Мансуру, капитану команды физиков. Мяч попал от него, а рука находилась в естественном положении. Никуда он ее деть, отрубить не может. Рука никуда не денется. Если бы он ею сыграл, тогда да. Если мяч попадает в руку, отскакивает из, буквально там, меньше, чем с метра, ни один судья не свистнет. И не надо... Надо всем помнить, что мини-футбол и футбол – это разные вещи. Это разные виды спорта. Очень похожи. Да, одна федерация, FIFA. Но, тем не менее, это разные виды. И, соответственно, есть свои везде тонкости. И то, что вы видите в Лиге Чемпионов или, не дай бог, в Российской премьер лиге чуть-чуть отличается от мини-футбола. Вот поэтому тут свои тонкости. Объяснять их... Не всегда получается. А тем не. И я не думаю, что задача задаче судей именно во время игры стоит э, то, что мы должны объяснять игрокам, э, как, что значит рука, где правильная замена. Тут, как бы, должны и капитаны команды, и сами игроки все-таки не в первый раз пришли на площадку. Mm. А споры будут всегда. Даже ну, профессиональные судьи рука это. В этом есть вся прелесть футбола, мини-футбола, да и любого, наверное, вида спорта, меня э -э, и Это Любая же оценка, она субъективна. И как бы кто-то со мной согласится, кто-то не согласится. Но это спорт, в этом вся его прелесть. Вот поэтому так. Mm -hmm. Хорошо. Теперь коротко вот последний вопрос в сегодняшней программе. Юрфак вылетел, кто вместо него станет чемпионом в этом году? Было бы прикольно, если бы в финал был Тис, и Пио, все фавориты вылетят. И Пио, да, кстати, тоже команда со знаком Плюс забыл про них. Но тем не менее у них игрок удален, дисквалифицирован, как, кстати, и у Итиса. Поэтому интересно была бы парочка в финале. Не знаю я, кто выиграет, кто покажет свой лучший футбол, свой лучший характер, где-то, наверное, закинет свой, свою гордыню, свои на полочку, и все отдаст ради победы не себя, а своей команды. Вот кто так сможет сделать, та команда выиграет. Потому что дача финальные пары у нас такие, вроде как везде можно выделить фаворит. Но повторяюсь, мяч круглый, поле ровно, площадка ровная, поэтому что будет, да, как будет, посмотрим. Я думаю, после четвертьфинала итоги тоже подведем. В полуфинал обещают быть пары интересные, так что я не берусь выделить фаворит. Спасибо, Максим Геннадьевич, Пожалуйста, был рад. Потрачено времени нисколько, не жаль. Вообще. Пообщались нет. по поводу 1-8 и увидимся с тобой уже перед 1-4 финала. Да, после как раз перерыва. Напоминаю, у нас сегодня в студии был Максим Геннадьевич Гаврилов, главный судья Кубка университета по мини-футболу. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше?